Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет урок по рисованию. Мы будем рисовать кроша из мультика. Ну что, начала? Берем простой карандаш. Что вам еще надо? Стерку и начинаем рисовать. Но сначала подпишитесь на мой канал мне пропускать мои новые видео. Вот у меня такой карандаш с мягкостью 2b и обычная стерка белая. Начнем рисовать кроши с глаз. То есть сначала нарисуем ему глаза. Через рачки рисуем, вот такие у нас получились глаза. Далее посередине рисуем носик между глаз. Вот здесь вот такой вот носик у меня получился. И рисуем теперь круглую отловище вокруг глаз. Теперь рисуем крошу ротик. Такой вот ротик у меня получился. И теперь рисуем уши и лапы. Сначала будем рисовать лапки. другую лапу. и уши. Второе ухо делаем чуть-чуть поменьше. Такие уши у нас кроши получились и еще лапки рисую. и вторую лапу рисую. Такие у нас получились. Вот такой у нас получился крош. Теперь нам его надо раскрасить. Давайте сейчас его раскрасим. У нас у меня будет розовый. Такой вот. Глазки мы потемнее сделаем. так вот, держите-ка видео. Так вот поярче чуть-чуть сделаем вроде как. Вот такой вот И раскрасим голубым цветом теперь. И ушки я ему раскрасил. И осталось еще лапку. Ребята если, вам понравилось, ребята, если вам видео понравилось, ставим лайки. Вот такой вот у меня крош получился. Пишите в комментарии, какие у вас кроши получились. Нарисовали.